Как купить двухэтажный дом в Подмосковье с баней, с гаражом по цене обычной двухкомнатной квартирки в маленьком городе, смотрите в этом видео. Всем привет! С вами Академия торгов по банкротству. Меня зовут Екатерина, я ведущий менеджер-аналитик. В этом видео я покажу вам новый лот с недвижимостью. Это жилой дом с гаражом, с баней в Подмосковье, цена которого падает до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Если вам интересно, давайте приступим, не будем откладывать. Переходим сразу на площадку. У меня это сегодня фабрикант. Давайте подробнее почитаем про лот. Это жилой дом, площадь 71,4 квадратных метра объекты незавершенного строительства, баня, гараж. Земельный участок 1700 квадратных метров. Адрес это Московская область, Серпуховский район, деревня Лужки, улица Московская, дом 8. Я нашла на федресурсе отчет об оценке имущества. Не буду сейчас углубляться, оставим ссылочку на этот отчет в описании под этим видео. Скажу только, что дом в хорошем состоянии, ремонта не требует. Два этажа. Ну, коммуникации все подведены. Давайте я вам покажу в фотографии. Фотографии, конечно, оставляют желать лучшего. Они черно-белые, не особо понятно. Но из них даже уже все равно можно увидеть, что... Вот это баня, смотрите. Видите, тут беседка. Высокий забор. Так, это вот территория. Дом, вот видите, какой двухэтажный, симпатичный, миниатюрный. Ну, вот Переходим давайте на Google карты и посмотрим с высоты. Все из себя представляет вообще этот поселок. Как вы можете видеть, это коттеджи на поселок. Тут, смотрите, какие дома красивые, рядом. Наш домик это вот этот, вот эта вот территория. Давайте перейдем опять на площадку и посмотрим, сколько денег просят за, это, за эту всю красоту. Значит, на первом этапе цена составляет 3 миллиона 229 тысяч рублей. Что в принципе уже абсолютно недорого для такого двухэтажного дома в Подмосковье, с баней, с гаражом. Всего этапов 5. То есть это очень мало. Торги быстро пройдут. На последнем этапе цена опустилась до 1 миллиона 794 тысяч рублей. Это как примерно какая-нибудь средненькая квартирка в небольшом городе. Понимаете, да, разницу? Подмосковье двухэтажный дом с баней с гаражом и 1 миллион 790 тысяч. Давайте ради интереса все равно перейдем на Авито. Посмотрим цены на Подобные домики в Московской области. Вот я занесла Московскую область. Площадь 70-80 квадратных метров. Вот видите, да, 7 миллионов 900 тысяч рублей. 3 миллиона, 300, 200, 1 миллион 50, 550. Ну, тут даже нечего сравнивать. Тут Давайте возьмем средний ценник на такой дом рыночный. И то, как бы это не самое большое. 3,5 миллиона рублей. Это абсолютно нормальная цена для такого дома будет, если мы будем его продавать. А купим мы на, давайте, на третьем этапе, это в том же месяце, да, в августе у нас начнутся, торги в августе же третий этап уже и начнется. Я думаю, можно успеть купить на третьем этапе. Давайте да, прикинем 2 миллиона 600 тысяч. Получается 900 тысяч рублей мы можем спокойно заработать на простой перепродаже этого лота если купим его на третьем этапе торгов за 2 миллиона 600 тысяч рублей что вполне вероятно конечно можно купить не только для перепродажи можно купить и для личных целей да, для себя красивый дом баня что еще нужно да, для отличной дачи участок рядышком лес в общем, смотрите, использовать лот можно либо для себя да, приобрести, либо для перепродажи. Если для перепродажи, то минимум 900 тысяч рублей можно спокойно заработать на покупке. Тем более 35 миллиона – это цена ниже рынка, поэтому за такую цену, я думаю, его обязательно с удовольствием купит. Обязательно, естественно, перед тем, как участвовать в торгах, время еще есть. Да, что огромным плюсом является, что я сейчас вам об нем рассказываю, еще до да, августа время есть, вы можете как раз-таки заняться тем, чтобы оценить самостоятельно этот лот, связаться с конкурсным управляющим, съездить на место, посмотреть сами, оценить все, все взвесить, обязательно поискать потенциальных покупателей, если вы будете для продажи приобретать это имущество, в общем, все по-правильному сделать и тогда... В августе можете спокойно приступать уже к самому участию в торгах. Если вы не знаете, как, как сделать, как участвовать правильно, да, как заполнить заявку, ну там много на самом деле всяких нюансов, у вас также есть время, есть возможность еще записаться на бесплатный мастер-класс, где вам расскажут основные моменты о торгах и участии. Также расскажут, как участвовать в торгах по банкротству без собственных вложений. Это тоже будет очень интересно многим, тем, кто хочет поучаствовать, те, кто, тем, кто загорелся этой темой, да, тем, кто хочет решить какой-то свой вопрос, квартирный, да, можно сказать. Тоже обязательно записывайтесь, приходите, найдете массу полезной для себя информации. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, вы возьмете на заметку этот лот, может быть, кто-то давно и ищет подобные лоты. Все, всем пока, увидимся на мастер-классе, удачи вам и, естественно, выгодных сделок. С вами была Екатерина, всем пока.